Успевайте выиграть этот стеклоочиститель. Давно, мечтаешь помыть окна быстро и удобно, всего лишь за одну минуту, не тратить на это время целый день, тогда у нас есть отличный способ, а у тебя есть отличный шанс выиграть стеклоочиститель. Пришла весна, время генеральной уборки, это значит, что мы хотим отмыть самое первое, это, конечно же, окна. И в честь этого мы хотим разыграть в первом весеннем розыгрыше стеклоочиститель. Здесь у нас представлен сам стеклоочиститель, химия к нему, и самое главное, это же, конечно, грязное окно. Так, давайте уже приступим и покажем вам, как это все работает. Здесь у нас есть пульверизатор, в котором находится химия. Все это просто разбрызгиваете, протираете, ждете буквально минутку, и потом-то все собираете. Действует все это довольно-таки легко. Все растерли. Берете стеклоочиститель, вот сюда у вас в бак собирается все, все грязное, вся грязь и вместе с этой химией. Нажимаете на кнопочку и собираете все. Вот и все. Буквально 30 секунд у вас пара окон уже готово. Так что успевайте выиграть этот стеклоочиститель. Приз вы можете выиграть, просто совершив у нас покупку. При покупке мы вам выдаем купон на розыгрыш, который вы регистрируете у нас на сайте targ.me. После этого ждете воскресенье. В воскресенье ровно в 12 часов. На нашем YouTube-канале Керхер Центр на Пролетарской» смотрите прямую трансляцию розыгрыша. И все, и выигрываете призы. Также не забывай подписываться на наш канал, ставить лайки, жать колокольчик и не пропускать дальнейшие видео. Смотри прошлые видео, если у тебя есть какие-то вопросы. Будем ждать тебя у нас на канале. Пока!